день. Вас приветствует канал Полиглот. Меня зовут Валентина Старшова. Я рада вас приветствовать по-испански. Buenos Доброе утро. Buenos tardes. Добрый день. Buenos noches. Добрый вечер. А если мы хотим узнать о самочувствии человека, мы используем следующие фразы из как вы себя чувствуете и человек отвечает бьен гратис спасибо хорошо или следующей фразы как дела тодой все хорошо все прекрасно или оси оси так себе или кому всем как обычно когда же мы прощаемся мы можем использовать фразы. Hasta la vista. До свидания. Hasta luego. До скорого. Hasta pronto. Suerte. Удачи. Hasta mañana. До завтра. Saludos. Пока. А теперь э, можно послушать, как же звучит диалог, коротенький, по испанскому языку. Buenos res, Tamara. Пойдем сдесь, Ирина. Добрый день, Тамара. Добрый день, Ирина. Кому изсталось ты? Как ваши дела? И Тамара отвечает: Bien gracias, хорошо, спасибо. И усте Ирина. También muchas gracias. Также хорошо, большое спасибо. Если хочешь узнать больше, смотри наш канал Полиглот. Записывайся на нашу страничку. И приходи учить испанский со мной, с Валентиной Асташовой. Ола, пока!